Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о двойном брусе. Это будет видео ответ, там несколько людей задали этот одинаковый в принципе вопрос, поэтому я отвечу как бы сразу для всех. Смотрите, двойной брус в том понимании, который там, не знаю, 45 миллиметров с одной стороны, 45 миллиметров с другой стороны, пазы, скажем, ну там 150 высотой, ну такой как бы что-то похожее на клееный брус, но... Такая наполовину каркасная технология, скажем. Она заполняется полости утеплителем. Наполняются чаще всего эковатой. Значит, И вопрос состоял в том, что используют ли такие системы именно здесь, в Финляндии. Я скажу так, что вот в том варианте, в котором я вижу у вас, не используют. Я не встречал ни разу то, что я полазил еще специально по интернету, посмотрел. Там есть, встречается система, но она конструктивно и технологически выполнено совершенно по другим принципам. То есть идея чем-то похожа, но не такая. Ни в коем случае. Все, что вот из этого мелкого бруса делается, это беседки, летние домики, летние кухни, э, я не знаю, гриль-домики, сарайчики, дровни, что-то такое быстро возводимое, но оно только летнее. Все. То есть может быть это и комнатка, скажем, там, для гостей. В летний период, пожалуйста, да, можно. И никакого утепления. То есть, просто вот там 45 или 50 миллиметров, это строганная доска, и все, она как бы шпонтованная, набранная. Но никакого утепления там не делается. То есть, здесь такой технологии я не встречал ни разу. И считаю, что она вообще неправильная, эта технология. Честно говоря, как вот, я не знаю, как будет кому-то, может быть, и обидно, или досадно. Но это правда. Сейчас я поясню, в чем причина. Значит, смотрите, как ни крутите, то если вы закладываете вовнутрь стены утеплитель, это все равно уже каркасная система. Технология каркаса. То есть, если вы используете эковату вовнутрь, то вам нужно сделать паробарьер, пароограничитель с внутренней стороны. Как вы будете делать это на двойном каркасе? Никак. Это невозможно сделать. Затем много возникает других проблем. Как вы будете задувать? У меня, точнее, вопросы, на которые вот вы попро попробуйте, если кто-то делает, попробуйте на них ответить. Как вы это будете делать? Если одноэтажный дом и стропильные фермы, еще можно как-то допустить, как-то, то есть собрали всю коробку, да, нет ни окон, ни дверей, то есть там временные заглушки пока поставили, то задуть можно. И потом сразу накрыть, стропила сделать и так далее. То есть Теоретически такой вариант я еще допущу. Но вы не сделаете пароизоляцию, паробарьер, барьер Никаким образом. То есть древесина у вас просто она шпунтованная. И у вас в щеле спокойно будет пар проходить в утеплитель. И выходить ему будет достаточно сложно через такую же древесину. Поэтому, как вы там потом будете делать электрику, сантехнику проводить, там, в общем, целый ряд такой, куча, куча недостатков, нежели преимуществ. Если вы делаете сложную форму, или даже уже делаете из такого же двойного бруса, но, скажем, как будут такие видовые стропила, да, как увеличенный, скажем, не второй свет, ну, и не, и не мансардный этаж, но... Такие стропила, которые вы можете видеть. И сделаете фронтон из такого же. То здесь сразу включается система усадок. У вас это все будет усаживаться. Как это сделать правильно? Как вы это добьетесь? И как вот во фронтоне, на какую высоту вы можете этого эковату задуть? Без отсечек. С каким качеством? Не совсем понятно. То есть на самом деле, вот что касаемо задувки эковаты. Эковата хороший материал, отличный вообще. И... Просто когда у вас жесткая система, вы собрали дом и потом задувать, невозможно такое. Потому что нужно будет просверлить два отверстия. Одно и второе, если у вас листовые материалы. Одно отверстие делается для того, чтобы через него запустить туда шланг, по которому поступает эковато. А второе отверстие делается для того, чтобы воздух, при помощи которого подается эковато, выходил спокойно. Тогда идет замещение. Воздух выходит, эковата остается. А если вы делаете только одно отверстие, то у вас где-то будут пустотные карманы. И эта неизбежность будет влиять на качество задувки, оборудования какое, мощное, не мощное, насколько человек опытный эковачек, кто задувает, как он знает, как это все работает, принципы. То есть там очень-очень, скажем, мест, где накосячить дофига. Вот. Но я могу сказать, что есть целый даже фильм, про эту систему. Есть такая передача истории дизайна. Либо Discovery, либо National Geographic было. И вот, в общем, целый выпуск был посвящен такому дому. Этот дом строился в Англии, но производили его в Финленти. Производила очень маленькая фирма. И опять же, это все нужно рассматривать как годы. Годы назад. Технологии очень сильно меняются. Когда она выходит новая, ее обкатывают. Кто-то да, да, хорошо, здорово, идея классная, да. Начинается строить, строить, строить, а потом есть уже и ремонты. Бац, тут проблема в этом, там проблема в этом. Как ее решить? А вот тут это сложно. и То есть на сегодняшний день я не вижу таких э, вариантов точно. То есть она была, да, действительно. Сейчас не используют. Это точно. Я вот не вижу э, таких вариантов однозначно. Значит, как делают Здесь. Все, что касаемо, ну такое, скажем, самое близкое к клееному брусу, то есть э, к двойному брусу, это все равно по сути каркасный дом. Но э, я встречал на трех или четырех проектах, то есть я участвовал в этих проектах. То есть делается из клееного бруса наружная, скажем, стена полностью, она там будет либо 85, либо 90 какой-то там размер, я уж точно не, не помню. Из клееного бруса собирается. Он имеет, как бы, он сделан для того, чтобы придать внешний вид, как бы массивности и так далее. Хорошего такого добротного дома. И выполняет функцию жесткого каркаса несущего. Затем на скользящие элементы внутри всех этих стен собирается из 200 доски то же самое, что мы собираем каркасники. С внутренней стороны делается отдельный каркас, который через скользящие там специальные элементы фиксируется к этому клееному брусу. И вот эти полости уже закрываются эковатой. На всех проектах, в которых я участвовал, стены всегда не задували сухим способом, а только влажно-клеевой. И там тоже есть ряд своих проблем и так далее. Там она усаживается, потому что 200 мм это достаточно непросто сделать качественно и то есть такие сложные вещи в общем есть плюс как выходит пар, пар все равно проходит и как он будет выходить там есть свои хитрые штучки о которых я даже не хочу рассказывать на сегодняшний день, потому что это сложно объяснять, но с внутренней стороны, скажем, после того как нанесли эко-вату влажно-клеевым способом нужно будет, то есть один проект мы делали в зиму то есть нагрели помещение, приехал эковальчик, он задул все. И потом месяц, по идее, все это грелось. То есть нельзя было закрывать ничем. То есть нужно греть и постоянно отводить влагу. То есть чтобы был постоянно мощный нагрев и постоянно большая вентиляция. То есть выход влаги должен быть. То есть целый месяц отрезок. Затем уже закрывается это все крафт бумагой. То есть это парабарьер ограничитель и затем уже идут какие-то отделочные материалы вот это вот самое близкое к вашей системе вот и все и если говорить так конкретно уж наверное я скажу что вот двойной брус как у вас там делают но ну, это такая очень очень сомнительная технология я бы Никому не посоветовал. Если у вас есть возможность отказаться от этого, то лучше отказывайтесь. Потому что любые другие технологии, которые выберете, они не будут иметь столько недостатков, нежели это. А на этом я хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч!